Официальное здрасте. Я придумал собственную фишку. С вами Костя и сегодня мы мы проходим тайны пирамид. Это не просто тайны и не просто пирамиды, это тайны пирамид. Я профессиональный детектор, я определяю где что не так. Итак этот мускулистый пацан, который так улыбается, идет на полке сокровища С рюкзаком картошки фри. И сразу по этому пацану ясно, что это версия 1 0 То есть не 1-0, а 1-0-1. Итак, за нами еще гунится мумия, которая умеет телепортироваться. этот нахальный нахальный нахальный сфинц очень нахальный итак ну пойдем вперед Эй, что не нажимается ну ладно начнем этот игровой мир содержит не очень трудные уровни рекомендуется для новичков этот игровой мир содержит сложные уровни рекомендуется для уже опытных мы профессионал итак начнем сам проходить по секрету Итак, мы остановились на пятнадцатом. Вперед из песни. О! Я, я, о, я знаю, что. Они... А, а, а, а, обманули, обманули, дурачка. Эти гориллы не знают, что они, не знают, что они делают. Ну вообще не знают своего дела. Наш пацан... Ты че назад идешь? Там ничего интересного не. А-а-а! Бу-бу-бу-бу-бу! Ну -бу блин! -бу -бу. Вы меня 20... Брррррррр! Вы меня бесите. С датами этих людей. Ха! Ха! Ха! Ха! У нас все довольно тут просто. Этот уровень... Это вообще игра такая, довольно. Вы опять нажили меня, Ну это наглю Я вообще не понимаю, о чем я говорю сейчас. Я выражаюсь внятно и понятно. Так, чтобы меня каждый смог понять. играет кости вообще профессионал тут в этой судя по всему наш пацан Гарри Поттер так как насколько я видел Гарри Поттер не умирает под низом у Гориллы. Ну вот ясно, Горилла до него села, он не такой трухлявенький, как ты. Гарри Поттер не умирает от Гориллы. Гарри Поттер все колдует своей волшебной палочкой. <связать> Кстати, вы не заметили вот это вот место? На нем появляются вот эти вот Гориллы, и они меня жутко бесят. Короче, суть этой игры в том, чтобы быть Гарри Поттером. Только я имею право пользоваться волшебной палочкой. I will come back. На самом деле я собираюсь играть более серьезные игры, но... Пока я не пройду, я не, не закончу. Стоп! Вперед с песней! Быстро, Гарри Поттер! Гарри Поттер не боится! Шпроттер! А, меня заперли. Пятнадцатый уровень, ты меня надоел! Блин, Судя по этому таблону, осталось 4 слитка, не три, как этих горил, не два, не один, а четыре слитка. Да. Мы пацан вообще не подготовлены. Так, теперь цель обогнать этих горил. Итак. Наш, профессион... да куда ты Наш профессиональный бегун продемонстрирует, как и надо бегать этим гориллам, которые зависли на лестнице. <звук> ха! Ха! Ха! Я победитель! По жизни! Шестнадцатый уровень, и у нас пять жизней. Да! Эм, я вам не мешаю? Привет! <звук> Эти блоки просвечивают. -у -у -у -у. Как это возможно? А, чё? Это... это что за баг? Она что-то застрял? Я впервые эту вижу, когда третий раз перезаписываю этот летсплей. Наша главная цель победить Гориллу. О, она выбралась. И она там стоит тупит. Горилла ловика. А гориллы тут пусть зависают. Так, я просто профессионал в этой игре. Мы профессионалы. Я сейчас дохну. Реально, я реально сейчас... Но это потому, что баг. Это был баг. Нужно сделать так, чтобы бага не было. Мы должны быстрее этой гориллы пробраться. А вот и добрые! Итак. стоп стоп стоп стоп Этот уровень довольно простой. Просто я... Немножко туплю. Видите? <свят> О, <нет. свят> Затупил, как самый умный физик. Так, а я пока побегу. <свят> Они меня окружили. <свят> этот уровень не поддается моим силам. Но профессиональный Гарри Поттер знает, как победить этот уровень. Итак. Мощный спидра. We'll we'll Походу я прошел. Итак, так, это должно звучать так. Так, мы должны перебраться. Щелкнем сюда. Уи! И перебираемся на новый уровень. 17. -й. Итак, профессиональный маг и волшебник Гарри Поттер путешествует по пустыне. Да ладно. Там, где он ищет. Там, где он ищет все тайны вселенной. Гарри Поттер обыграл А как мы этот слиток достанем? Ну мы сделаем What? Да, потому что мы отвязаны. Ну а как я теперь войду? Вот дети, я Гарри Поттер, я должен войти в это видео В, это... в эту дверь а... <плёк> Гарри Поттер вернулся к жизни Потому что Костя знает, как двигаться Гарри Поттер. <noise> ну что ты добился? Ну вот так, Гарри Поттер. Молодец, Гарри. Молодец. Uh -huh, я схватил это золото. Я все схватил на папа папа па па па па па па па Привет, Ай, а, я убегаю, убегаю, убегаю, убегаю, убегаю, убегаю. Гарри Поттер ищет новых приключей. Ну че ты там встал? Интересно, будет уровень, который я пройду с первого раза? Быстро, быстро, быстро! Успел! а а, -а. Костя должен победить! Костя должен победить! Костя! Ку. <свист> не не не не не не не не не <свист> Мне остался один слиток, и Костя не не не не не не не не не Паста, паста, Ааа, я успел. Ah. можно. Какие большие цифры. А <толква> можно. Твоя <Побалдеть> можно. <толква> <толква> <толква> <толква> Надо быть силой. Вот только один раз, то Тебя сразу же готова убить, горело. Ah. <толква> профессионал в своем деле. А! Нужно больше золота. Потому что золото. Бороться с одной гориллой намного проще. Какая невежественная горилла могла так сделать. Им надо быть мне опять узнает Сима. А! Ты че меня пугаешь? С первого раза. О -о -о Ой. О! А -а Плюс одна жизнь. И теперь у нас четыре жизни. Не види, как потеря. Ха-ха-ха. Как смешно. Обезьянки там стоят. Самый хардовый челлендж. Теперь я должен идти туда и должен победить всех. Ой! О, я не могу выбрать ни одного уровня с первого раза. Вы же понимаете? Это ж я. Мы все та Вот прям все мы та пад... Стоп-стоп-стоп, это не хорошо. за мной гонятся. Мои поклонники, привет! Только я от вас убегаю. На самом деле вы не такие. Вы вот такие. Абдурахман. Теперь настала пора 23-го 21-го. У меня две жизни, и у меня 21 уровень. Этот уровень, на самом деле, очень хардовый. Я его проходил очень долго. И у меня просто выработалась тактика, поэтому я могу это пройти. Сахар, я понял, в чем тут соль. Соль в том, что это сахар. Ха, да. Че слепой, что ли? Ты что? на территорию бесстрашных горил, которые не боятся ничего, ни ку... которые вообще не понимают, почему они здесь. Это горел. Осталось только этих макаков. Давайте просто поверим себе. себя. И сможем. Или не поверим. И не сможем. Как мы это прошли? Уже, мне этот уровень жестко забесил давайте встретимся в следующем видео давайте так наберем за три дня хотя бы на это видео давайте 20 просмотров за три дня пожалуйста всем пока надеюсь вам понравилось то как я все это смотрела потом всем пока и я извиняюсь глубоко за то что у меня как-то так не получилось так быстро этот вот снять он вышел только через две недели после того, как я снял. Но на то есть три причины. Первая причина это нехватка времени. То есть у меня просто не хватало времени на монтаж. У меня только было по, по час в день. А надо намного больше надо, чтобы это смонтировать. Вторая причина была. Вторая причина была в том, что идей для видео у меня не было толком. И у меня кучу раз не получалось записывать. И третья причина это мой первый смонтирован.